Нет, это не фильм ужасов. Да и скорее всего вы не поверите. То, что на самом деле происходит, вы должны хотя бы относиться чуть-чуть серьезно. Часто люди видят необычный формат НЛО. И этот формат появился недавно, месяц и семь дней. Несколько объектов приземлилось недалеко. От Армении А именно в горах Множество очевидцев так и думало Что скорее всего конец света уже близок И что здесь не так Вы спросите сами себя А то, что спутники Всего мира Не зафиксировали Никакое движение, которое приземлилось На землю Такое ощущение Их целенаправленно Не контролирует нашу планету. Но это еще не все. Несколько часов после того, когда они приземлились, начали происходить ужасные и ужасающие дела. Что на самом деле произошло, я вам сказать не могу. Оказывается, этот видеосюжет подлинный, и его не хотят распространять. Но есть и еще один очень удивительный видеосюжет, который заснял парень. Мы, конечно, понимаем все это необычное, но это Кавказ. 2020 год, август. Парень рассказывает, как объект НЛО находится недалеко от его. Но суть в том, что каждый из нас не понимает, что здесь происходит. Он утверждает, что он охотится за НЛО очень давно. Да и рассказывает про то, что происходит. Но на самом деле этот необычный НЛО появился не просто так. Удивительно то, что каждый из нас понимает о том, что кто-то теряет, кто-то находит. Но этому парню повезло заснять это НЛО. Это необычный а челнок, который перевозит на своем борту необычных. Существ, а может даже и людей, которые похищают на протяжении несколько десяток, а может и сотен лет. Кто-то утверждает, что этот челнок не только людей похищает, но и еще похищает животных. Помните, наверное, ковчег наша планета начинает меняться или умирать, и все что мы с вами видим. Это реальность того, что на протяжении нескольких десяток лет начало происходить с нашей планетой. А вот еще один очень удивительный видеосюжет. Также парень заснял уже в другом месте, но рассказывает, что в этих местах вводятся необычные существа. А еще, кроме этих существ, вводятся множество странных объектов НЛО. И ему это удалось также заснять этот необычный корабль, который появился в этот же миг, в этот же час. Удивительно, но этот видеосюжет был заснят в этом году. Вы не поверите. 3 мая он рассказывает, как объект НЛО рядом с ними чуть не приземлился. И это факт. Множество других удивительных видеосюжетов вы не увидите как на этом канале. Подпишитесь, дорогие зрители, ну а мы продолжаем дальше. Этот парень рассказывает сколько можно заметить за раз НЛО. Он рассказывает, что в этих местах не только есть объекты НЛО, но на самом деле и базы, которые скрывают эти необычные объекты. В общем, то, что мы знаем, мы видим, кстати, также это Дагестан. Но суть в том, что на Кавказе вводится множество тайн, которые вы даже не знали. Но что на самом деле интересно дальше? Парень не останавливается на своем пути, он идет дальше. Этот видеосюжет был заснят также в мае, два дня назад. Также на Кавказе, но уже недалеко от Красной Поляны. Удивительно то, что множество очевидцев видели этот объект, но на самом деле никто не рассказывает про них. Говорят что местные жители видят их часто и видят то, что не должно здесь видеть. Мимо того, что мир изменился и меняется постоянно, вы видите сами эти необычные видеосюжеты. Объекты НЛО часто появляются в тех местах, где люди никогда не узнают правду. А правда заключается именно в этих необычных объектах. Часто они угрожают местным жителям. И, кстати, не так давно в эти дни пропали два очевидца, которые также засняли. НЛО на телефон и без вести пропали нашли только телефон и больше ничего кстати на этом телефоне было все стерто скорее всего местные жители увидели как они снимают и решили с ними разобраться по-тихому а все что они сделали сделали необычным путем